стоит гаишник. Мимо него на всех скоростях проносится шикарная иномарка. Он и еле успевает остановить. Из нее выходит сногсшибательная красотка. Гаишник, ваши права. Она, какие права? Он, ну как какие? Машину купила и права должны быть. Она, ой, сейчас... «Секундочку!» Отходит в сторонку, достает сотовый телефон и звонит. «Вовочка, ты мне машину купил?» А тут права какие-то спрашивают. Гаишник выхватывает трубку и говорит. «Вовочка, ты своей девочке машину купил, а права забыл?» Из трубки такой голос. «Кому Вовочка, а кому Владимир Владимирович?» Спасибо за просмотр